и качество жизни. И каким видится результат этого перехода, какое общество возникнет в результате этих перемен. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз.